Сорт острова перца халапеньо ирли. Ирли переводится как ранний халопенью. Срок созревания у этого перца от 55 до 60 дней. Высота куста может достигать от 50 до 60 сантиметров. Острота у этого перца от 7 до 9 тысяч скобелей. Это ранний сорт халапеньо. Чем он отличается от остальных? он созревает на две недели раньше, чем остальные холопенью Он имеет вот такую вот структуру с тупым носиком и весь покрытый микротрещинами. Микротрещины говорят о качестве самого перца. Этот сорт высокоурожайный. Он дает довольно большое количество плодов. Его можно выращивать в регионах с пониженной температурой, где не очень жарко и остальные сорта не вызревают. Этот сорт вызревает без проблем. Ее также можно выращивать, как в теплицах, в открытом грунте или на подоконнике. Он неприхотлив, дает большое количество плодов, так как у меня в этом году погода не очень радует. Весной были два месяца дотяжных дождей, температура была низкая от 8 до 10 градусов, и все плоды то есть все виды халапеньо остановились в росте, и потому у них высота куста не превышает 25-30 сантиметров. Соответственно и урожай. Очень маленький. Я советую выращивать, ребята, его везде. В любых условиях он растет. Ну, главное, чтобы не было сильно жарко. Плоды бывают довольно крупными. Ну, у меня они не очень крупные. Вот такой вот перец. Вот такой красавец, ребят. Советую всем выращивайте у себя его дома и пусть он нас радует большими урожаями подписывайтесь на наш канал ставьте пальчик вверх жмите на колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео обзоры